Мы начнем с этих экспонатов. Наша археологическая коллекция. Дагестанский музей изобразительных искусств был создан в 1958 году. Бусы, браслеты здесь. Вот эти экспонаты, это было отметы из бронзы, так вот примерно 800-1000 лет назад, 1300 лет назад. Бронзовые зеркала. Зеркала мы говорим чисто, условно. Нижняя часть ровная, нижняя часть натирали до блеска, шлифовали. Люди могли видеть свое изображение. Под 14 номером экспонат, который называется «Кавказская Мадонна» или Червьютовская Мадонна». Наши далеко средний черьют. Голова, косы. Вот В руке у нее младенец. Это вот как символ плодородия, как символ деторождения. Вот здесь интересно, вот Кушин, вот Кушин ручка, видите, лошадь, это кувшин, вообще мы его называем поросенок, пятачок и два ушка. Мы говорим, что это все истоки нашего декоративно-прикладного искусства, истоки нашей дагестанской культуры. Сейчас пойдемте по Извините, вот это что такое? Это, можно сказать, творческая фантазия мастера, живущего много сотен лет назад. Это сосуд, конечно, с одной стороны. С другой стороны, конечно, вот, создал такое произведение... Вкусу. Поясните, пожалуйста, смысл вот этого символа. Вот, вот этот символ. Вот это вот, скорее всего, это вот на, даже не, это на, на лошади вот одевали. Еще тогда на лоб, на да? нет на лошадь на лошадь вот там когда лошади седлали uh -huh. вот эти все эти тем вот, как вроде как где сброи там все эти ремни проходили но с другой стороны с другой стороны действительно где-то вот каких-то вот пещер вот такие надписи были изображены а вот это вот это сейчас мы под, под, под девятым номером. Да, Серега. серега это Серега, просто. А, ухо не оторвется от такой Серги. Ну, я вам потом покажу интересные экспонаты, очень такие тяжелые. Вот, кстати, в было, когда Кавказская Албания, вот эти вот пряжки бронзовые, вот так женщины носили на поясе, как бы для украшения. Причем, как утверждают ученые, непростые женщины, ну, так условно там. Дочери, жены там этих вождей племен. Они из бронзы, они бронзовые, некоторые еще больше. Может быть, даже 2-3 килограмма вес бывает. А вот это вот зелененькое, что такое? Вот это будет браслет. Обыкновенный браслет. Вот моя рука точно да, туда конечно. не полезет. Это для ну, какой для, для, может быть, маленький, может быть, ребенок, конечно. Всё. А какой-то камень, знаете? Чуть такое. Так, это даже.. Сейчас мы посмотрим. Бляшка. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. Сейчас, сейчас мы уточним. Тут а. даже нет, не уточняется. Сейчас. Сейчас посмотрим. Тут, тут написано «бляшка». А. Нет, нет, нет, нет, это а? не ничего. Нет. Нет, это, это какой-то камень. Какой на ну, мы пойдемте, а на... можно еще тогда да. вот мы раз здесь были выяснить да. это использовалось именно в ткацком деле видимо вот эти mm. все булавочки да да вот когда даже порой из шкур животных шили одежду ага. эти булавки использовали не использовали ли эти э, инструменты женщины для э, оружия ну может быть, конечно, может защищаясь быть. или не это, конечно, может быть, да, может быть. Они эти острые. Может быть, конечно, да. Потому что понимаете, то время тысяча лет назад люди же были, люди жили недолго, люди были многие, говорю, очень такие агрессивные. Ну у нас, я понимаю, как у нас музей большой. Я вот выбираю экспонаты наиболее интересные, наиболее значимые. Угу. Конечно, вообще рассказать не смогу. Вот здесь предположительно испикская керамика, юг Дагестана, селение Испик, Джули, это вот что-то создали конец 18 века, XIX, начало XX века. В то время, и даже в первые годы советской власти, уборцев картин не было, рисунков не было, потому что мусульманская религия запрещала называть живые существа. И вот люди, мужчины женщины, они создавали такие предметы, такие предметы бытовой утварь, которую украшали их дома в Вот скажем, котлы бронзовые. Котлы были отлиты из бронзы более 400 лет назад, а крышки медно 19 лет конкортируются. Сейчас в наше, время, в наше время и в селах, порой в горских наших квартирах у людей, у кого-то такие тарелки, у кого-то подносы. У кого-то даже иногда горшкие квартиры, у позволяет вот такие подиумы, где кувшины... Котлы, то, что досталось по наследству от бабушки или практически люди купили антикварные изделия. У нас платные фотографии. Нельзя, да? Нет, у нас. Нет, надо заплатить. квитанцию вам дадут. Все, все, я просто... А вот это вот что за штука, такая Наверное, есть альбом потом купить, можно будет. У вас в других залах тоже будут беспокоиться. Нет, вроде. Угу. а в основное время да, тут на тут столе на полке стоял угу. и посмотрите вот раскраска тоже угу. ну мы наверное дальше. пойдемте а, дальше а это, вот, это 19, -е, 19, -е. 19 -е. я даже так, так скажу еще Балхарская керамика балхар лапское селение на таких сосудах пувшинах изображает Цветы, солнце, звезды, растительный орнамент. Они и там, допустим, и вода могла быть, и оливковое масло, какой-то напиток, допустим, или даже порой иногда даже, ну, допустим, рис там, допустим, зерно. Но они, конечно, отданы большие. Даже не на полках, на подиумах стояли, украшали жилище горст. А поясните, пожалуйста, не использовались ли вот эти кувшины для переноса воды? Возможно, возможно. Вот э, на востоке там же приня да, да, вот принято обязательно обязатель, обмывание возможно, рук перед едой. Возможно, да. Едет обабан, лошадь, конечно, может, даже на базар там чистую родниковую воду, холодную а Возможно. Здесь вот это называется завеса на нишу, расшитая золотыми нитями. Это вот создали лизгинские мастерицы в 19 веке в то время. В старые времена, когда горцы дома строили свои, часто стенок делали такие углубления, ниши. Туда складывали посуду, предметы обихода. Ну и девушки, женщины старались, они вышивали шелками нитями, закрывали эти ниши. Вообще маловато было в то время мебели у горцев. Это Лезницы мастерицы создали. А вот это, вот это, это кайтакская вышивка, кайтак-Доргинское селение. Золотое шитье по бархату, чехол на подушку, тоже 19 век, начало 20 века. А вот это создали татские женщины. Таты, таты – это горские евреи. Это они создали в 19 веке. Кисе для табака в виде кобуры для пистолета. Серебряное шитье по бархату. Или вот футляр для часов. Там не обязательно могли быть часы, могли вот так к сине прикрепить, там, допустим, нитки, иголки могли быть. В общем, мы говорим работу лучших рукодельниц из Дагестана, лучших мастериц XIX века, начала XX века. А поясните, пожалуйста, что рисунок обозначает? Что этот символ говорит? Рисунок, понимаете, вот это вообще-то ученый один говорит, это похоже больше на пальмы. Да, оно на пальмы похоже. больше похоже. Поскольку это XIX это век, это ну так вот один даже предположил, что кто-то из горских евреев, татах побывали в этой в Синайской пустыне, где впоследствии там Израиль там был создан уже спустя много-много. Но опять-таки мы можем только-только предположение. Мы говорим, золотое шитье, золотое шитье, конечно, это уникальнейший экспонат. Ну вот посмотрите, звезда восьмиконечная, это же христианская православная звезда. А если это евреи, то, то, то Шести это шестиконечная Шести... Мы это знаем. звезда это знаем. Давида. Знаете, что я скажу вот, вот вопрос, откуда пошли вот эти все звезды? Ну, не за памятных времен. Люди, вот они глядят на небо, так видят звезды. И кто-то пытается вас создать. Тут, допустим, пятиконечную, там десятиконечную звезду. Такое тоже, конечно, было. Просто пришло на ум. Случайно. Да, да, да, да. Я, я потом, я еще об этом немножко, на эту тему мы там немножко поговорим. Но сначала вот обратите внимание. Вот это на камнях изображены люди, животные, вот скажем, человек стреляет из лука. А создали изображение более 400 лет назад. Тогда в Дагестане были луки и стрелы. Или, или чемпан арочного окна. Чемпан арочного окна в Кубачах был большой дом более 400 лет назад. Скорее всего, это был общинный дом. Над окном. Такая арка, глубокая резьба по камню, изображение двух людей между собой борется. Вы, наверное, заметили, голые повреждены, голова отбита. Это-то создали. Мы говорим так, вот это. Бытовая сценка, человек кушает род винограда, создали более 400 лет назад, но в то время в Дагестане была христианская религия. И вот когда в Дагестане стала воцаряться мусульманская религия, да, порой мусульманские войны огнем, мечом создали мусульманскую веру. Были случаи, отбивали головы, разбивали изображения. Конечно, был определенный урон культуры Дагестана в целом, определенный урон. Это наша история. Нас иногда спрашивают, почему мусульмане запрещали изображать живые существа. Дело в том, что по мусульманской религии человек, животные, рыбы, птицы это святые существа. И вот тогдашние правительства мусульман разужали примерно так. Вот захотел художник стулья изобразить человека, изображая такого же роста, потом надо оживить, и все там ходил, бегал, смеялся и так далее, что, конечно, невозможно. Изображение человека маленьким, изображение коня маленьким. Это считалось какая-то какая злая карикатура, какая-то пародия на живое существо, унижение, оскорбление живого существа. Ну тогда же люди были невежественные, грубые. Вот посмотрите, здесь как будто больше всего ну, обхватано руками что-то, вот с этой стороны меньше всего. То есть это какой-то проход видимо существовал или какие-то вещи. Окно-то окно через окно можно передавать. Вот так mm. вот стена, вот, вот она вот стена, вот так к стене. Какой смысл как делать кор... было здесь орнамент, вот так к стене, вот так к стене. А ну, это вот люди пос Посмотрите, видят. здесь совершенно другая картина. Здесь она более такая, как будто... Ну, понимаете, мне вот на этот вопрос ответить трудно. Ну, может, кто-то пролезал, кто, Не, Не, кто, кто знает, у тебя спрашивает. Я, я вот то, что я знаю, то, что я знаю, я вам рассказываю, понимаете. Спасибо. Ну, я... Это специалист, я, это специалисты могут ответить на ваш вопрос. Это масса только Опять-таки часто бывает, что специалист, если он истинный специалист, он высказывает предположение или свое мнение. Вот. Некоторые вещи, ну, мы у нас нет машины времени, чтобы обратиться к тем мастерам, которые жили, допустим, более 400 лет назад. Кто-то что-то вот так, так думал, какой-то смысл был. Мы же всего не можем знать. Но вот мы знаем точно. Вот это вот, вот это. Это. Предметы быта, предметы быта, Но они из дерева. сейчас подождите, uh -huh. это предметы быта, которые одновременно и являются, являются и сейчас предметами украшений. В 19 веке картин не было, рисунков не было, корыто для теста, корыто, там тесто размешивали, в свое время корыто вот так прикрепили к сне резьба по дереву, украшения, подносы для хинкала, поднос для хинкала из аварского сирени Ругужа в Унипский район. Датируется 19 веком. Когда делают хинкаллы, так на ножки стали, тесто раскатывает. На таком подносе, вот так могли разносить блюда с хинкалом гостям. В основном эти подносы, вот эта часть, видите, резьба по дереву, раскраска, они получили любую картину, украшались от Я еще должен отметить, что в то время, в то время 19 века, вот это все не обязательно могло быть в домах богатых людей, там хабы, бегущих Люди простые, крестьяне, это все они создавали. – Вы сказали ханы, беки и… и – Люди еще... богатые. Ханы, беки, шамхалы, уцми – это люди, ну, как вот у А шамхалы – это что такие? – Ну, шамхал – это что-то вроде хана такого, небольшая территория. Шамхал Тарковский был такой, в Тарках он был, ну, самый главный человек. Ну, вот, как, допустим, в России князья там, графы там, в Европе были бароны или просто дворяне были, так? В Дагестане были ханы, ага. потом немножко ниже или примерно шамхалы, потом беки, ага. беки, он мог быть, бек даже и не богатый, но знатного ага. рода. И уцми, уцми, он, может быть, Утсмин руководил одним вселением, но это тоже был знатный человек. Ну, я могу сказать, что, конечно, вот это все, вот это все. Тогда в XIX веке, конечно, для нас такая же бесценна, а что-то, что есть на руках у населения, это стоит, конечно, сейчас уже неплохо стоит. Так вот я хочу сказать, что, конечно, то время это так дорого, как сейчас не ценилось, и может быть, удивление не вызывало. Вот. Теперь труда, а вот это безусловно, безусловно, да? безусловно, безусловно. Вот, вы посмотрите. Да, пожалуйста, посмотрите. Это деревянная поставка под Коран. Ну, Коран, священная книга мусульман. Большой каран Булаквал, на деревянную поставку читал, 1710 год она была создана, предположительно, селение до Дахадайовского района. А это, это, это двери от цагура, а цагур – это ларь для хранения зерна, как такой небольшой курятник, как такой небольшой сарач, он мог быть и во дворе, или как приставка к дому, муку из хранили. Причем сам собор, сами двери создали примерно 200-300 лет назад. Вот посмотрите, пожалуйста. Солнце, звезда, своеобразный орнамент. То есть это, конечно, произведение искусства. Или прялки. У них основания каменные, Резьба по камню, дерево, резьба расширена. Вот так нити наматывали. Ну, они могли вот так и на подиуме стоять, на полу могли стоять, украшали жилищегорцы. Чесальный гребень чтобы 6 чесать, тоже произведение искусства, деревянная потолочная решетка для сушки мяса, а первая половина 19 века. В кубачах создали. Ее вот так к потолку дома прикрепляли. Видите, остатки этих железных ключев. Это сушеное мясо на зиму подвешивали, что там всякие мыши крыс не съели. Но самое интересное, она вот так украшала потолок сакли горца, резьба, раскраска. Она висела вот именно таким образом Не, или... не таким, нет. потолочная, потолочность Вот она вот все, так все, висела. Все. Ну вы же понимаете, что ключи, Все, все, все. Вот все понятно. Теперь я хочу сказать об этих лошадях немножко. Их сделали 30-е годы 20 -го века. И соло дерево. Ну, как вы заметили, Витяга. Друзья не искусство. тоже как, Нет, как, они к звезде Давида это отношение не имеют. Понимаете? Mm -hmm. Я, mm -hmm. просто... Я, может быть, тот, который это все сделал, может он понятия не имел, о том, что есть такая шестикалец звезда Давида. понимаете? Он, он увидел небо, увидел раньше там какие-то были изображения. Тоже решил что-то подобное создать. Так вот, могу сказать, ложки такие, это как украшения. Конечно, на стенах они висели, украшали жилищегося. Могли дать ребенку под такими ложками поиграть. И интересно, что в некоторых селениях Дагестана эти ложки, эти ложки, они так назывались, они их называли ложки усатых мужчин. Это где-то на празднике на свадьбе. Самую усатую мужчину вот давали такую ложку. Он с таким смехом, чтобы усы не замочить, пытался ей кушать такой своеобразный, смешной, свадебный обычай. Вот об этих ложках. Теперь. А вот про это можно сказать? Могу сказать так. Вот это или наверху вот у потолка было, или же вот, ну, примерно на такой высоте висело, с одной стороны, произведение искусства видите, резьба по дереву, с другой стороны, могли как полку использовать. Uh -huh. Теперь я вам покажу, ну, например, диван. На таком диване, опять-таки говорю, не обязательно, допустим, хан, Бег, Шамхал сидел в 19 веке. Порой простой человек, крестьянин, он талантливый, он умерет, он мастер. Он руками своими сам диван сделал, можно для себя, для своей семьи посидеть, можно было ковер подушкой в своей сидел. А это, это, это называется постав у чалтана, поставец у чалтана, это как шутляр. Туда складывали ложки, ножи, могли положить чай, могли положить соль, резьба, раскраска, даже зеркальца, видите. Об люльке скажу, люлька датируется. 19, конец 19 века, кто-то из даргинских мастеров ее создал, резьба по дереву, раскраска. Вот. Ну, представьте себе, сейчас в наше время, и все, сейчас мы даже в Вот такой старинный людьми, лежит маленький ребенок. Допустим, лет 25 назад его папа лежал, когда-то дедушка, какие-то имена про дедушка лежал, она из поколения в поколение передается. Это фамильная семейная реликвия. Теперь обратите внимание на эти кружки, деревянные mm -hmm. кружки. А тут ведь ребенок выпасть может. Вот. Такой вопрос тоже иногда задают. Ну, на другой легкий, может быть, борта они более высокие. Мы могли, может, привязать а там, аккуратно Такой mm -hmm. вопрос он задает ему. Ну, вы, пожалуйста, посмотрите, вот кружки деревянные, кружки. Или вон соломки, соломки mm -hmm. рогаты. Mm -hmm. Вот это создали, создали. Аварские мастера, ну там где-то.. 120-140 лет назад простые люди, крестьяне, они, конечно, не подозревали, что вот столько лет пройдет, это все будет в музее, это все экспонаты государственного значения, это все наше национальные достояние. Пойдемте, пожалуйста, я вам расскажу ладоуры. А вот здесь здесь несколько необычные садля, о ней, конечно, поподробнее будем говорить. Садля это была создана или в конце XIX века или в начале 20 века кем-то из кубачинских мастеров. С одной стороны, оружие, конечно, парадное, праздничное, ручка, ножны. Вот так налезли, нажать, они в ножны вкладывались. Но, скажу, оружие очень страшное. Если сабли нанести сильный удар, в момент нанесения сильного удара, два леза они вот так смыкались, как оно в тело ходить, так, что буквально клочья мяса выдирала такая сабля. Или даже вот не смыкаясь, я говорю, страшный удар по руке, по ноге, это был летальный суд Кробусы это невозможно. Должен заметить, что бывали случаи, когда после удара обычной шашкой сабли, с одним лезвием, даже сильного удара, даже по жизненно важному органа, бывали случаи. Вовремя остановили кровь, наложили повязку, человека грамотно лечили, воин возвращался в строй. Это вот такая вот страшная сабля. Ну, для нас сабли это кремниевые пистолеты, вообще вот это все оружие для нас, -то прежде всего, произведение высочайшего искусства. Я еще сегодня острова поговорю. Но сначала, пожалуйста, посмотрите. Работы унсукульских мастеров. Унсукуль ⁇ аварское селение. В этом селении с незапамятных времен работают прекрасные мастера. Занимайся художественной обработкой дерева. Вот, например, вот это было создано в конец 19 века начала начало 20 века. Это создали в 40-е годы XX -го века. Но ну, я расскажу про то, как Гамзат Газимагомед, прославленный мусукульский мастер, как он создавал эту вазу. Когда-то было абрикосовое дерево. Мастера используют абрикос, кизил, боярышник, орех. Породы твердые, но поджигаются обработки. Мастер знал, какое дерево выбрать. Вот он выбрал дерево определенного возраста. Отпилил большое полено. Работал на токарном станке, так, крутился, в общем, он создал форму. Когда форма готова, мастер тщательно отшлифовал наживающей бумагой. Затем он сначала карандашом на бумаге рисует орнамент, такой орнамент. берет потом карандаш, линейку, циркуль и рисует орнамент уже карандашом непосредственно изделия. Когда он нарисует карандашом, затем он берет такие пластиночки из мельхиора, мечевую проволочку, мечевка металл – это сплав. Видите, значит, здесь волосочек идет по в полосочку мастер. Он так вот прорезает, вставляет полосочку мечевую, щечками откусывает эту часть, он аккуратно забивает один волосочек, второй, десятый, соп и строго по рисунку. Это называется инкрустация, Насечка по дереву, внедрение одного материала в другой. В данном случае внедрение металла, мельчёра в дерево. И вот Гамзат Газимагомедов над этой вазой работал более полутора лет с перерывами. Он закончил работу в 2006 году, когда закончил работу, потом тщательно ножащую бумагой шифовал, Затем он покрывает лаком один раз, там у него специальная печь, там горячим воздухом закрепляется, эту печь войдет, вынимается лаком второй раз, опять в печь, и так несколько раз. В общем, работа это, конечно, дивидирная, работа кропотливая. Здесь, конечно, работу лучших у мастеров разных времен. Теперь об оружии, об оружии скажу. Вы увидели оружие парадное, праздничное, оружие старинное. Создали вот это все в 19 веке, в начале 20 века. Что-то сделали в первые годы советской власти. Это работы аварских мастеров. Это работы кубачинских мастеров, а это работы ладских мастеров оружия. Газыри. Газыри во время Кавказской войны здесь носили порох и патроны. Слово «газырь» происходит от тюркских слов «хазир» или «хазырь», что означает в переводе «готов», «готовность». То есть больше хотел подчеркнуть, что он в состоянии полной боевой готовности, у него чертезка с газырями, его него кинжал. Но в мирное время, там не порох, не патроны, ну, скажем, табак. У богатых вот газыря, правда, серебро были, золото. В общем, газыри в 19 веке стали предметами национальной одежды дистанции. Даже вот такой факт. В Дагестане до революции и в первые годы советской власти, особенно в сельской местности, каждый, уже сегодня носил чертежку с газырями и кинжалом. Порой, к сожалению. Не то, что наши маленькие дети, даже студенты, не могут отличить сабли от шашки. Бывали случаи, когда студент показывает на кинжал и говорит, это что, меч, что ли? Такое тоже у нас бывало. Отличие сабли от шашки в том, у сабли вот здесь такая поперечная планка, называется гарт, И видите, сабля у стены – это эфес. Понятно, гард, эфес, они приохраняют пальцы в руку в бою от удара шашки сабли противника. У шашки этого нет. Зато шашки, как правило, более легкие. Конечно, бывают вопросы, что лучше садля или шашка. На это просто трудно ответить. Кто сражался с саблей, кто-то шашкой, кто-то длинным кинжалом. Даже вот бывало в годы Кавказской войны, это видно на картинах 19 века, это бывало в годы гражданской войны тоже. Борец сражается, у него в правой руке длинный кинжал, а в левой небольшой кинжал. И говорят, если хорошо владеть обеими руками. Против такого воина было очень сражаться трудно, как будто против наисаевская. Но для нас это все произведение высочайшего искусства, оружие парадное, праздничное. Вот давайте мы себе представим, что более 100 лет назад, в царское время, на мусульманские праздники, на свадьбы, люди богатые, ханы, беки, шамхалы, скажем, офицеры царской армии, которые служат, проходили, мастера-оружейники. Вот с таким они оружием приходили. Видите, вот это кинжал ручьи с но как мы заметили, клинки острые, а аружи и боевые. Здесь, конечно, можно очень еще много рассказывать, но мы, наверное, пойдемте в следующий зал, где экспонаты не менее интересные. А давайте мы вот, вот про это, это модерирование. Про седло. Это седло. Седло, ну, конечно, седло. Это было явно не бедного человека, потому что видите вот здесь это серебро, здесь вот это насечка – седло. седлу. Или вот, пожалуйста, пояс, бархат, серебро, позолото, вот этот пояс вот так. Mm -hmm. Или могли вот так ружье там на нем носить. Пороховница, скажем, здесь мы видим. Кремниевое ружье, кремниевые пистолеты. Все создали лучшие оружейники Дагестана в то время, 19 е mm -hmm. А вот горец одевал это на себя, таким mm -hmm. вот образом. А как здесь э, ну, патроны хранились? Так они, они вот так могли, могли вот так даже за за поясом у него пистолет мог быть на как на тесенке. видите вот шашка посмотрите там вот это вот — Это я понял. — Понятно, да? — Это понял. — А, а газыри, газыри, вот здесь и не газыри. — Здесь. — Вот здесь не были, правильно, газыри. Там или порох, или патроны. А как, а как цеплялись они? — В Мирно мирное время. — Там были кармашки. Да, — Кармашки? кармашки? Здесь, здесь, здесь их нет, да? — кармашки. И да. они просовывались в эти карманы. — А да, зачем тогда газыри? Ну вот я эту штучку одел вот так вот, да. вот а куда я должен положить-то? Я же говорю вам, тут кармашки, много кармашки, она просовывается, вот туда видите, залазили. Вот газыри, видите, вот туда-туда клали порох и патроны. Зачем газыри? Ну так, а вот, вот эти штучки, они крепились вот сюда, газы. Зачем? Тут у них же, ты чего, не помнишь? Вот, пос... нас... вот посмотрите, вот посмотрите, вот он кармашек, ага. вот, вот газыри. Вот туда порох и патроны или табак, в крайнем случае. Ага. Стрелять? Он все, все, я, все. Я тогда не понял. Да, да, это это, это поезд, да? Да, конечно, поезд. Поезд Ну, мы, наверное, пойдемте дальше. Дальше не менее интересный. А, а вот для чего вот это лошадка Для собака? где лошадь, да? Ну, это, конечно, для украшения. Вот так вот на на поясе висело. Там табак мог быть для украшения. Могли ребенок этого поиграть тем светлым конем? Это вода. Фляжки. Фляжки совершенно пляшки. Или, или слегка под сигары, конечно, да. Под сигары. Пойдемте, пожалуйста, дальше. Пойдем. У нас дальше экспонатов много. Если хотите, потом мы к этому можем вернуться еще. Проходите, пожалуйста, в этот зал. Мужчина. Вот я вам покажу, вот черкесские, вот, вот эти кармашки. Я, я сейчас понял, понял. И понял. так, и так, вот одеваю. Ага, теперь понял. Поняли? Да. Проходите, пожалуйста. Здесь многочисленные украшения женским традиционным костюмом. Работы дагестанских мастеров, 19 век, Начало 20 века что-то сделали первые годы советской власти. Это работа аварских мастеров. Вот, например, в аварском селении Гегатли вот такие круглые украшения из серебра на чохто убор, на платок. Это чохто. А это голной убор кумыкского мальчика, но он старинный, ему больше 100 лет. Вот вы посмотрите, пожалуйста, на эти великолепные украшения. Так вот, на грудь оливали. Серебро, позолото, это, голубой камень береза. Это, это, это серебро или бронза? Это серебро. серебро и позолоченное. Uh -huh. Пояс серебряный, пояс позолоченный. Голубой камень бирюза, красные кораллы. И обратите внимание, полновесные, царские, серебряные рубли, 90-е годы. 19 века и вот представьте себе что до революции советское время на праздники, на свадьбы девушки женщины одевали на себя видимо-невидимо украшение пару несколько килограмм там было серебро даже золото но конечно, не каждый день несколько раз в месяц несколько раз в год на праздники свадьбы даже вот что интересно вот допустим более 100 лет назад в некоторых бедных семьях, не в каждой, но в некоторых бывали случаи, бедная многодетная семья, но в этой же семье вот такое обилие украшений. Украшения тщательно берегли, придавали из поколения в поколение. Даже было когда большая нужда не продавали. Это были семейные реликвии. Правда, в годы Великой Отечественной войны тысячи регистрантских женщин, девушек, совершенно добровольно украшения. И серебра, золото сдавали фонд обороны. Это истаристские факт. Я вам покажу такой несколько необычный Коран. А, можно пройду? Коран серебряный. Ну, вы, конечно, знаете, что Коран – священная книга мусульман, там много сотен страниц. Но этот Коран, он несколько необычный. Гаджи Абдулла Ибрагимов, выдающийся кубачинский мастер. Это было или в конце XIX века, или в начале XX века. Он взял 7 тонких серебряных пластинок и с двух сторон нанес тексты молитвы черней гравировкой. То есть он скопировал на серебре тексты 14 страниц Корана. Черней гравировкой как? Вот будто бы эта пластинка тонкая, серебряная, мастер берет штихи, такой инструмент. Он вытравляет часть серебра. Образуется как бы сообразная канавка. Он туда заполняет расслабленный сплав, когда застывает, так он вот защищает и буква, и рисунок. И так он с двух сторон. Вот что интересно, Гаджуа Абдулла-Ибрагимов, вероятно, единственный человек в мире, которому удалось с двух сторон нанести на тонкую пластинку серебра тексты черной гравировки. Он могут только с одной стороны сделать с двух сторон. Причем, как он это сделал? У него особых-то секретов и не было. Мастера эту всю технологию знают. Он использовал так называемую свинцовую прокладку и зелье, возможно, нагревал, работал, вероятно, с микроскопом или с лупой, чтобы а вот повторить не могут. Действительно, мы говорим, феноменальный, выдающийся кубашинский мастер Гаджа Була Ибрагимов. Это или конец XIX века, или начало XX века. Покажу вам украшения нагайских женщин. Нагайцы живут на севере Дагестана, в степях, у них такие монглодные черты лица. Вообще они себя считают потомками полосов. У нас в музее были ученые из Казахстана, Узбекистана, Туркмении. Они видели эти украшения, говорили, очень похожи на наши туркменские, казахские, узбекские. Это не удивительно, потому что полосы заходили на Средней Азии, Казахстана, потому что какие то как говорят, прапора продержки, -пра вообще у них. Украшения такие старинные сейчас, в наше время, в Ногайских селах девушки, женщины одевают на праздники. На свадьбы. Даже вот некоторые из них, одев в старинные украшения, на коней садятся. Нагасили же степные жители, там и женщины, и девушки, и коней умеют управлять. Это работы старинных кубачинских мастеров. Это XIX век, начало 20 века. Вот обратите внимание, шкатулка, автор ее Абдулла Тукчиев, известный кубачинский мастер, серебро, слоновая кость. Насечка золота по кости. А вон массивные кубачинские браслеты. Многие браслеты вот так открываются. Вот эти браслеты. Туда кладут амулеты, талисманы, плавицы. И красные кораллы, и сломовая кость. Даже янтарь. Крупный, необработанный прибалтийский янтарь, который привезли к берегу Балтийского моря. Это неудивительно. Дело в том, что через Дагестан еще в незапамятные времена шел великий шелковый путь. То есть вот торговые связи, между международные Европы, они осуществляли через Дагестан. Вот давайте себе представим богатые восточные базары в Дагестане до революции. Все что угодно можно было купить. Откуда салонную кость из Индии привозили? шовки из Китая, жемчки из Японии. Порой серебро-золото вот так прямо на базаре лежало, можно было купить. Серебра не хватало, вот я вам показываю, эти монеты серебряные царской чеканки. Хотя, конечно, по закону их переплавлять запрещали, мастера их многократно переплавляли, из них создавали вот такие шедевры. Это, говорю, работы старинных кубашинских мастеров. Пойдемте, пожалуйста, я сейчас покажу работу старинных лакских мастеров. Это тоже было создано в 19 году, в начале 20 века. Вот особенно в то время в лакском селении Казикумух работало немало талантливых мастеров живееров. Посмотрите, пожалуйста, на браслеты, на браслеты, посмотрите. А ведь многие из них они змей напоминают. Это неудивительно, потому что змея это символ мудрости у многих народов Дагестана, у многих нашей планеты. Змея, представляете, хитрая, ловкая, умная. Это лаские мастера создали. Это создали лисгинские мастера. Вот, например, пояс. А монеты, правда, не чистый серебро, это сплав, но все равно бесценивший, конечно, экспонат. Или вот работы старинных кумырских мастеров. Бархат, бархат, вот так на грудь нашивали, серебро позолото, голубой камень бирюза. И, пожалуйста, посмотрите, украшение на уши. Очень работа тонкое серебро позолота. вот так на уши вешали, и при ходьбе был такой мелодичный-мелодичный звон. И обратите, пожалуйста, внимание, вот у лавских мастеров это и серебра, и в основном преобладает цвет серебра. У кумырских мастеров это серебро, но позолоченное. Мы говорим разные способы, разные методы были у мастеров. Искусство превратилось от отца к сыну, отца Мы от к муку. Пойдемте, пожалуйста, дальше. Вот, вот это было создано в советское время. Это уже тоже наша история. Это 50-е годы, 60-е годы, 70-е первые, примерно 80-х годов 20 -го века, это годы рассвета ювелирного искусства в Дагестане. И вам еще хочу рассказать вот об этом экспонате. Сейчас бывают вопросы. Создал его султан Ахмед Магомед Алиев, известный наш ювелир. Не так давно, в 2009 году, называется «Птица таус». птица, понятно, клуб, ребешок серебро, но, как вы догадались, это рок-тура. Тур – горный козел, когда он умирает, ее хоть убивают. Рога аккуратно спиливают, там внутри мозговая жидкость, понятно, удаляют, рога хорошо моют, потом обрабатывают со следующим раствором, затем их хромируют и отправляют серебро. В этой части зала работы Манабы Амараны Магомедовой. В Дагестане. она освоила среди освоила и женщин профессию юриста лир, злата еще в, детский, в детском возрасте у нее был интерес к профессии отца, деда. Модель Пандури. Это модель только. Панде... Я, я, я, скажу, я скажу, модель Пандури, узинский музыкальный инструмент, узкий же балалайк, вот Чонгур. Конечно, это серебро, сановая кость, но ну, суммы тоже натянуты. Для музеев для выставок. Дети спрашивают на нем, можно ли играть. Немножко бренчать можно. В настоящей конечно, из дерева, там сумму натянуты, на нем играют. Мадаба Магомедова, она взяла, вот, например, книга Расула Гамзатова, нашего прославленного поэта. Мадагистан. Она создала обложку. Серебро, эмаль. Это все такая сложья верная техника. Это все, вот говорю, в советское время. Вот это 60-е, 70-е годы, 20 -го века, создали Расул Алиханч Алихаров, Гаджу Бахмут Магмедович Магомедов, выдающиеся кубачинские мастера. Видите, это и чаши. Кубачинская свадьба. Девушки, женщины идут, несут на свадьбу подарки. Кубачах, живут кубачинцы, дардинцы, а Гасатль, это алашность работы мастеров Гасатлинского художественного координата. То, что создали Базаргангий Башгимбадов, Магомед Казиев-Жемууддинов. Магомед казиев Жумудинов, известный Гасатлинский жюбилей Розатор Кузнец, он взял книгу Расулу Камзартову «Дагестан». Типа раз, обложка серебро, позолото, барельеф дамзат и веслоновые кости, позов ажурная ваза весна. В общем, все это, ну, это все наше национальное достояние, это все шедевры, это все создали лучшие дагестанские мастера, живеры, златокузнецы в разные времена. Скажу еще о коврах. Большой ковер Хораса. Ковер был выткан на ортостальской ковровой фабрике 1959. -й. 1960 годы. Сначала мужчины сделали из дерева большого размера ковровый станок. И потом целая бригада лезгинских ковров санитка ткали. Размеры ковра большие, 6 метров длина, 4 метра высота. 6 метров, еще не сам большой ковер в Дагестане, дело уже не в размере ковров. Колы, так, а можно а, да, вопрос. вопрос? Это специально для Леонида Ильича Брежнева Нет, не, не лично Леонидовизовичу. Ну тогда, тогда, конечно, 70-е годы, какой был бум вокруг Молодцы. боев на Малой Земле, десятки тысяч наших воинов там погибли, не только Леонид, Леонид Ильич там воевал. Ну, это наша история, это наша история. А вот Брежнев, Брежнев Кубачинские мастера. Сделали, сделали подарки, очень такие ценные были. И, по-моему, через хоть и нашей республики, по-моему, их ему передали в свое время. По-моему, это было в конце 72-го. Это было. Но это, это, они не, это не были. Пойдемте, пожалуйста, Ковры, ковры. Старинные, аварские ковры. Специалисты по коврам, они любой ковер как бы читают. Они могут объяснить значение медальона ковра, поле ковра, скажем, птиц на ковре клювы вниз, означает знак согласия. Большой Лезнецкий сумах селение Кафир Кураковского района, конец XIX века. Геометрические пропорции соблюдены очень оригинальный а, орнамент. А можно вот про вот этот рисуночек рассказать? У нас просто в детстве был ковер такой, к mm сожалению, -hmm. Ну нос. я могу сказать так. Вот подобные, подобные вот. То есть символы, что обозначают? Розы, розы. Они не запамятных времен Это даже вот некоторые говорят так, что это больше как это скорее как цветок, цветок с разными лепестками, там розовым, белым и так далее. Ну мы, говорим, я сейчас еще кофе сейчас скажу об этом ковре. Вот самое главное, что вот геометрические были длины. так называемый классический ковер, конец XIX века. И сейчас участвующий вот, сейчас вот как раз об этом будем говорить, что порой дотошные посетители из Москвы Петербурга задавали вопрос, а что, ковер точно задержится концом 19 века, концом 19 века, вопрос 2 второй. Откуда в конце 19 века реактивные самолеты? Это да, не реактивные самолеты, да, а посредственно так изображены птицы. В мусульманском Дагестане вообще-то нельзя было изобрать живые существа. Но это уже конец 19 века. Дагестан уже много лет в составе Российской империи, влияние русской культуры, поэтому что-то похожее уже допускалось. Мы иногда шутим, что. Езгинские ковровцы в конце XIX века как бы предсказали развитие реактивной авиации. Пойдемте, пожалуйста, дальше. Искусство Бамхаров. Посмотрите, пожалуйста. Это из грины создали в советское время 70-е-80-е годы. 20-й век создали Зубодат Умалаеву, известный мастер Шамадаева. Дети любуются, вот барашки подаются. Ну, расписаны белыми красками, не только там и синими, и красными, и зелеными. Клоун собачку дрессирует. Имеется в виду Олег Попов, известнейший клоун советского поселка народного артиста СССР. Не раз балхарские мастерицы получали медали на междуродных выставках. Пойдемте, пожалуйста, в наш зал русской изобразительного испытывания. Здесь старинные картины. Это очень, это криминалы, это все картина взятия Ахульго, это Баули Ахульго в 1839 году было сражение многодневное, кровопролитное между царскими солдатами и горцами. Картина была написана в 1888 году. Пудленная картина. Скажу сразу, это отдельная картина Франца взятия Хульго. Это не часть панорамы нет. Вон там три фрагмента панорамы Уго. Панорама не сохранилась, чуть-чуть скажу об этом позднее. И вот интересно, что перед тем, как написать панораму, раз, вещающих в такой эскиз он набросал. И вот этот эскиз, эскиз этот, в прошлом году купил в Лондоне на аукционе известный дагестанский бизнесмен и меценат Шадриджевич Халилов. из этого года был торжественный презентатор этого эскиза. Причем он купил этот эскиз, ну, понятно, за фунты стерлинги, за суммы эквивалентные свыше 8 миллионов рублей. 8 миллионов. А начальная цена была свыше 800 тысяч рублей, ну, только в фунтах стерлингах. В 10 раз. Для аукциона это была даже маленькая сенсация. Дело в том, что на аукционе, когда выставляют картины строят уникальные предметы, цену повышают так в 2,5-3 раза, потом покупают, а тут в 10 раз. Ну, это его собственность, ну, купил для Дагестана. Ну, согласно зеленые собственно. Вот до конца года он подписал договор, это будет экспонироваться в музее. Потом, видимо, договор будет продлен. То есть это его собственность, но ему лучше держать свою собственность здесь, в музее под охраной, мы за сохранство отвечаем. Франц Алексей Чубун написал 17 картин. Они более известны в Кавказской войны. Вот его картина Штурм Аула Гимры. Аула Гимры был родиной мамы Шевеля. Там произошло. Многодневное кровопролитное сражение между царскими солдатами и горцами. Конный портрет имама Шамиля. Имам это религиозный вождь. Шамиль был имамом Дагестана и Чечни. Лучший художник сверчков этот портрет создал. Здесь на картинах Франца Рубо показана суровая правда Кавказской войны. Яростные сладкие, убитые, ранены, сожженные серебряные. Это многолетняя, затяжная, кровопролитнейшая Кавказская война. В годы Кавказской войны погибли десятки тысяч солдат-описаров России, погибли десят тысяч горсов Дагестана, Кавказа. Сколько погибло, точно я не могу сказать, потому что статистика в те годы не велась, Дагестан все равно остался в составе Российской Федерации. Разные российские художники, по-разному показывали события Кавказской войны. Картина русского художника Польдор Ивановича Бабаева «Штурм Ахты». Ахты – это Лизгинское селение юг Дагестана. Там было многонемное кровопролитное сражение между русскими солдатами и горцами. И вот что интересно, Польдор Иванович Бабаев, автор этой картины, он был еще и офицер-артиллерист, он воевал против горцев. И прошло время, и Польдор Бабаев – на, на картине а, а, а, «Отворение в Бахтах изобразил своих фактических противников, дагестанских горцев, таких гордых независимых ползах. Царские солдаты где-то сзади, в тумане, в дымке, вроде хейеризма не видно. Дети спрашивают часто, думает это голова. Нет, не голова, это вот такая папаха, она упала с головы горца, а, а красная папаха она вырвалась. Я покажу те картины, вот эти картины создали русские художники, побывавшие на Кавказе, в Камказе, в в городе Кавказской войны, работы Теодора Горшильда, Филиппова, Занковского, Байкова. Сакли Шамиля, автор-художник Занковский. Вот в этом, в этом доме, в этой сакле, в селении Демры, там Шамиль родился провел детский год. Ну, сейчас, я это, думаю, сейчас нет. Покажу вам три фрагмента панорамы углов. Кур, а угол, Это не картины. Это были три веса той гигантской панорамы, которая создал Франсон Алексеевич угол. Панорам была больше, чем Бородинская, больше Севастопольская. Длина 120 метров. Высота 12 метров. Вот представьте круглое здание. Диаметр примерно 30 метров. Как вот от большой картины до находов хорошо еще немного 5-6 метров пройти. Вот такой диаметр панорама. А высота 12 метров. Но панорама, к сожалению, не сохранилась. Есть ее старинные фотографии. Ее, конечно, можно воссоздать в полном объеме, но это очень дорогостоящий проект пока, к сожалению. Денег. Нет, я думаю, что они все таки вас отдадут. Покажу вам подлинные полотна Ивана Константиновича Айвазовского. Картина Айвазовского «Буря у мыса Ая». Эта картина она по своей композиции чем-то напоминает девятый бал. У Айвазовского таких картин больше ста. Но он нередко писал и изображал и «Спокойное море». Картина «Вечер на рейде». Прикрепные краски. Картина Айвазовского «Дорога от Млета до Гидаура. Это сейчас военно-грузинская дорога. Она такой вид имела в 60-е годы XIX века. А вообще-то Айвазовского уже по звали не Иван Константинович. Его звали по-настоящему Аванес Айвазян, уже армянин был. По первому пасторку Гайвазовский, потом стал Айвазовским. Картина Карла Брилова. Итальянка у бассейна, 1844 год, подлинная картина. Портрет нищего старика про художник Шибуев. Портрет вообще больше 200 лет. Картина Перова, Сиротки, работа Журавлева, Лемаха, Седова. Все это подлинные, все это шедевры, все это оригиналы. У нас в музее бывали граждане из крупных областных центров нашей страны, из города Махачкала. Бывали граждане из столиц наших национальных республик. Люди удивлялись, поражались, говорили, что мы не думали, что в Махачкале такое количество старинных картин. Ну и еще 20-е, 30-е, 50-е годы вот картины эти к нам привозили из музейных фондов Москвы и так далее, Ленинграда, из и потом эти картины из Эрмитажа для развития культуры, чтобы приобщить народ Тагестана к изобразительному искусству. Сейчас, конечно, принято обличать лельскую национальную политику, но в этой политике же много хорошего было. В Дагестане развивалась культура, здравоохранение, наука. Подлинные полотны Сурикова, Маковского, Крамского, Поленова. Адалиска Поленова. Адалиска у Горева восточного султана, одна из его любимых жен. Но только в 1875 году русский художник Поленов этот портрет писал не в гареме, не с натуры, его бы никто был в гарем бы не пустил бы, он писал портрет в Петербурге. Художник Поленов пригласил девушку. Судя по внешности, она была армянкой или азербайджанкой, кальян такая восточная экзотика на картине русского художника. А вот художник Маковский... «Каиль был, и чуть Маковского, каирец изобразил араба-египтянина. Картина разного покажу вам подлинное, подлинное, писать замечательное метан. Курниш, юг Франции. Это не Дагестан, южно-французская деревня Курниш, акации. И во Франции есть вот такие горные деревушки, сло, растительность, море, горы. И чуть ли Лес, Левитантом жил последний год в год годы жизни несколько месяцев. У нас есть изображение Мефистофеля, произведения Гёрты Фавлоса. Вот когда мы маленьких детям проводим экскурсию, маленькие дети, мальчики, дети же Гёрта не мечтали, и вот мы говорим, Мефистофель – такой получёрт, получеловек, гений зла, у людей души забирает, но такого в жизни не было. Скульптор Антокольский создал так бюст, в 70-й год 19 -го века все из мрамора. У нее как у черта рожки просматривается и разрез глаз, такое зловещее уважение лица, бородка клинушком. Картина Виктора Михайловича Васнецова Птица Гамаюн», Такая сказочная птица. Она будто бы живет на дереве, которое находится посредине болота, время от времени кричит. Написано картина в 1899 году. Прошли годы, и искусствоведы, журналисты писать, и говорить стали писать, будто птица в мою. Написано вот накануне 20 века, вот как бы она смотрела в будущее, сами предвещала, что в 20 веке погибнет так много людей. А это подносы и бокал. Они были выполнены на фирме Фадрижая. В России лебеди из серебра, а это камень нефрит, кажется, лебеди. Вот-вот поплывут по этому Лебединому озеру. Когда-то из Лейградского Эрмитажи нам передали. А вон большое блюдо из сервиза собственный. А сервиз принадлежал Елизавете Петровне, российской императрице, дочери Петра I. Этот молодой человек, не этот, не Петр I. Это Людовик XIII, французский король. Тот самый Людовик, по эпоху которого эти четыре мушкетёра Есть mm. у нас… А можно вот про… Да, конечно. про... Расскажу, расскажу то, что знаю. Портрет Дмитрия Философа, работа Льва Самсоновича Бакста, известнейшего портретиста. Вот. Дмитрий Философ, mm. ну это портрет, так вот это где-то да, да, конец XIX века, тогда Красивый, молодой, утонченный человек, хорошо одетый. В, ну, впоследствии он в 20-е годы был в эмиграции, в какой-то антисоветской газете он там сотрудничал. был даже Стабенкова известного через его каким-то подвижником Но таких кровавых делах он не участвовал, нет. Он был такой, такой антисоветский писатель, такой средней руки. Ну это просто, понимаете, как это просто вот как бы портрет современника. След соцбак, известный портретист. Теперь я вам пока так, про блюдо да, сказал, в принципе, сказал, Теперь я об этом немного расскажу. Вот вы видите здесь российский советский поход. Это 20-е годы 20 -го века, первые годы советской власти, матрос с красным знанием, пролетарский лозунг на тарелке. Сейчас все это на Западе называют соцарт, Иисус социализма. Ну, то время, 95 лет назад, все это не так дорого стоило, сейчас это уже тоже бесценное. И также расскажу о таких несколько необычных картинах. Русский авангард. Потому что бывают вопросы. Конструкция Родченко. Вот мы когда детям. Рассказываю, вот мы говорим, конструкция, картина, что-то такое, полная, завершенная. Сказал художник ровщик. Карбенок говорит, это затмение Солнца. Он говорит, нет, это похоже на шляпу. То есть вот каждый посоль понимает это искусство. Световая конструкция Александра Александровна Экстер. Цвета красный, розовый, черные и так далее. Эту картину Александра Экстер создала в 1920 году, живя в Большевистском Петрограде. Вот, может быть, она, отношения, вот красно-розовый, это хорошее отношение к таким картинам. Черный-темно-синий, тесню, вот, то есть тусю, это отпергает, бьет с на Чем-то напоминает эти квадраты Малевича, знаменитые – черные Конечно, в Советском Союзе в течение многих лет вот это вот искусство, Родченко, Александра я скажем, Надежда Надежу это за картину не считают. И по-разному сложили судьбу художников-авангардистов. Например, Александра Экстер, она, в конце концов, она оказалась во Франции, она жила в Париже. И при жизни Александра Экстер была модной и покупаемой художественной. При жизни богатые французские буржуар-коллекционеры покупали вот такие картины, а после смерти родчика Александра Экстера, Малевича с его квадратами, Лентулова, Надежды Удальцову признали – классиками авангарда. Конечно, для нас это тоже наше знаменное достояние, но, а вот, скажем, в Логане, но в Соне Сузби, картины этих авторов, только другие картины, тоже такие абстрактные, авангардные, они сейчас стоят миллионы и миллионы долларов. У вот, нас иногда вот про эту картину спрашивают, очень мало знают, вот женский пакет черный создал известный советский художник Рабичев еще до Великой Отечественной войны. Вот известно то, что она была европейской еврейкой и в годы войны погибла в фашистском лагере. Вот все, что Ну, мы пойдемте сейчас дальше. Я вам сейчас покажу знаменитую картину, вы ее знаете. Пожалуйста, посмотрите. Знакомые, правда, знакомые медведи Иван Иванович Шишкин, у нас основный лесу. И это тоже подлинник, только это черновой первоначальный вариант вот той знаменитой картины, которая в Москве, в Штетеховской галерее. Так вот, перед тем, как писать ту знаменитую картину, Иван Иванович Шишкин взял холст углем, черной крашу, карандашом тушу изобразил лесные двери, рамка старинной, рамки больше 100 лет, автограф Шишкина. Вообще, строго говоря, это рисунок. Написано мелко рисунок, что это картина. Конечно, часто спрашивают, когда картину будут в очередной раз реставрировать. Вот здесь, например, это не мы порвали. Летом прошлого года сама собой лопнула. Московские шаратель были. Все это они сфотографировали, все измерили. В общем, либо они будут реставрировать. Можете нашим реставратам доверить, они у нас тоже квалифицированы. Картина будет отреставрирована. Пойдемте, пожалуйста, зал западного ленинградского искусства в самых первых залах. Вот большинство картин в этом зале из запасников ленинградского Пермитажа. Тогда, в 20-30-е годы нам передали. Картина «Венера перед зеркалом» из мастерской Великого Тициана. Кто-то из учеников Тициана картину эту создал более 400 лет назад. Картину эту в 1848 году граф Татищев подарил Николаю I российскому царю. Она была зимним эти картины, конечно, сияют, блестят. Они были реставрированы. Николаем Петровичем Черемушкиным, нашим художником, он у нас много лет проработал. Вот это, правда, старинная копия. Неизвестный художник, живший в Италии более 400 лет назад, скопировал картину знаменитого итальянского живописца Андреа Дель Сарта «Святой в семей с самым крестителем». А вот эта картина подлинная, только мы не знаем, кто ее создал. Неизвестный художник, живший в Италии более 300 лет назад. Давид и медведь. Ну, когда дети маленькие у нас бывают, объясняем. Давид такой богатырь, сильный, как Геракл, видит лев, медведь, напали на овец, он подбежал кулаком, убил льва. Медведя задушит. Это миф, это сказка. Есть у нас интересный портрет музыканта. Можно про Екатерину? Об этом расскажу, пожалуйста. А, может, я всегда встану такой. Вот это вот картина, картина так, неизвестного художника, и более 400 лет на этой картине. Мучение святой Екатерины. Сюжет такой, что святая Екатерина была молодая, красивая, авторитетная женщина. ученица Иисуса Христа. Добро проповедовала. И вот, значит.. Реакционным этим церковникам это не понравилось, они объявили колдуньей и решили колесовать на площади. Значит, вот такие колеса, остро заточенные железные щитовых, вот так привязывали, в общем, она практически так крутилась. Или кости ломала, и руки, ноги могла даже отрезать. И вот когда Екатерину к этой колеснице вот, уже запускает колеса, вдруг колеса поломались. Палачи были люди религиозные. Они рассуждали так, если колеса поломались, казнь надо отменить. Потому что, значит, так угодно Богу, а второй раз колесовать или второй раз повесить там, когда берега обрывалась, то его существо отпускает. Значит, прогремить Бога. Ну, то есть Екатерина отпустили, вот она торжествует, она благодарит Господа Бога за счастливое избавление. Вот такой сюда, Как бы сказать, победу жизни над смертью. Портфельный зуба. Патриарху музыканта создал Бернарда Строцци, итальянский художник, почти 400 лет назад. Это подлинная работа. Музыкант играет на музыкальном рожде. Но ты не для него. Рядом товарищ по играет на трет, в трубе, а тут его Это подлинная работа Бернарда Строцци. А вот это вот подлинная, конечно, стремная. Работа неизвестного художника, жившего в Италии более 300 лет назад, «Похищение Европы». Ну, это неизвестный художник, он скопировал картину Павла Беронези «Похищение Европы». Ну, в данном случае Европа – это имя, у древнережских были имена. Европа, Пенелопа, Олимпиада. Сюжет такой, что бог Зерц, превращается в быка, она на него садится, похитил. А вот эта вот тарелка из древзола сервиза с скамейной, а сервиз принадлежал Екатерине II, российской императрице. Причем этот сервис сам на 200 персон в экспозиции Петербургского эрмитажа. Но там было очень несколько запасных. одну из наших музеев подарили. Коровы, бензинга. Интересны также бюсты. Бюсты из фарфора. Во французском городе Севере их создали, эти бюсты. В XIX веке это аристократки. Причем, Кресты, вот она, вероятно, православная, а та, наверное, католичка. кресты разные. И бюсты, бюсты покрыты голубой краской, а голубой цвет – это цвет аристократии. такое выражение. голубая кровь, а золотая краска – золото, символ богатства. Картина Помпео Батони «Вознесение Марии. Этой картине больше 300 лет, она подлинная, но она была реставрирована. Целярский душу потом изобразил. Святая Мария, мать Иисуса Христа, ангелы с крыльями, ее на небеса возносят, а сверху Бог Саваоф, Его Сын Иисус Христос, видите крест, и там наверху Святой Дух в виде белого голубя. Какие добрые, какие одухотворенные лица, какие краски. У нас здесь немало, конечно, интересной картин, но вот хотелось бы об этом, об этом, об этом рассказать. Кавказский сюжет «Похищение черкешинки» Так называется эта картина Уильяма Алана, английского художника Уильям Алана, он был на Кавказе в Черкесии более 200 лет назад В картине уши 200 лет назад Молодой черкес посетил свою возлюбленность, ее согласие Пистолет у нее. Это мог быть разъемленный Папа, дядя, старшие братья Сейчас, может, догонит, пересел к но, я думаю, может, и так будет. Они их догонят, в воздух постреляют, отец будет, понятно, за хвататься, ругаться, дождь не пускать. Он отцу платит колым деньги в их за невесту и спокойно в дом родителей увезет, так что похищение это, говорят, носит такой чистый символический характер. Здесь большая, красивая, старинная картина Витторио Рижанине. Первые шаги, семья итальянских аристократов, слева маленькая девочка, дочь ее, она делает первые в жизни шаги, кавиша с пальца, возами. Великолепно показаны фактурность материальных. Вот каждая фигура, каждая фактура словно живет, блестит это платье гувернантки. Картина такого салонного типа. У нас тут старинные часы из бронзы, 19 века онкотируется покрытой воздушной краской. Здесь же, из, это мебель, мебель красного дерева, вот такой уникальный универсальный шкафчик создали во Франции в 19 веке. – Вот этот шкафчик можно открыть? Не, – Не-не-не, раньше я открывал, сейчас мне уже не разрешают. Ага. Это все реставрировать будет. Раньше открывал, сейчас нет, нет, мне запретили. Вот так открывается, вот, вот эти вот, они вот так выдвигаются. Теперь, пожалуйста, я вот еще немножко скажу об этой композиции. Из бронзы, из бронзы. Горец и на коне. Создал Фредерик Ремингтон, американский скутер, в 1903 году. Из бронзы, по глазу из аркан, из проволоки, уже мушкет, сзади топор, тамагафа. В свое время я проводил экскурсии для граждан Соединенных Штатов Америки. Американцы, увидев работу Фредерика Ремингтона, услышав фамилию Ремингтона, сразу оживлялись. Оказывается, Ремингтон известный американский скульптор. Они мне сообщили, что они в музеях Москвы и Петербурга не нашли пользы работы Ремингтона. Но это когда-то из ленинградской армитажа нам передали. Ну были, как говорится, приятно удивлены, что у нас в музее Махачкаре знает, кто такой Фредерик Ремингтон. Картина немецких художников, в частности, Джозефа Вагнера картина «Альда Мария» называется, 19 веком картируется. А сюжет такой, что пожилая монахиня и юная монашка на лодке приплывали озеро. Монастерская колокола во время вечерней молитвы женщины стали молиться. А здесь мы видим, здесь мы видим... Вик Тифлиса, Тифлиса, картина Павла фон Франкена, 1859 год. Это Двиниси, столица Грузии, Тифлис тогда. В 50-е годы столица Грузии имела вот такой вид. А Павл фон Франкен, немецкий художник, он прожит время, жил в Грузии. Ну, по тем временам, 1859 год, вполне европейский город, река Фура, Мепекский замок. Православные храмы, мусульманская мечеть, гузинки молодые танцуют, ребенок первые шаги делает. В этой части зала изображение Иисуса Христа. Работа Жана Леона Жирона, французского скульптора последние три 19 века из бронзы. Иисус Христос на муре, держа в руках пальмы ветря и жертву Мудрота рабочий язык. Иисус Христос у мире благословляет простой народ, или клянется верности простому народу. Картины голландских, фламандских живописцев. Фламандцы жили в Фландрии, Южной провинции Голландии, Нидерландов, писали картины тонкими, кистьми, масляными красками. Впервые в Европе голландские художники сами создавать натюрморты. Натюрморт Адриана Дедрейфа, а вот натюрморт Яна Фейта. Они очень похожи, но если присматриваться, здесь собака в одну сторону глядит, а там она голову повернут в другую сторону. То есть разные натюрморты, разные художники. И это все было создано более 300 лет назад. И, и вот, а вот это вот мебель, мебель, это такой уникальный, универсальный шкафчик, где-то его из орехового дерева создали где-то вот более трехсот лет назад в Италии. Ну, здесь можно было писать. Я раньше уже открывал, вот это все сейчас мне закупили. Вот так все вот так выбегало. За вот, вот ящики, вот они тоже они выбегаются. И картины голландских, фламандских живописцев, беликийского художника. Портрет бургомистов. Ну, бургамистр как мой город. Этот человек был во главе фото голландского города более 300 лет назад. Неизвестный художник создал Навальный, наверное, Классинки. Часто голландские художники, Ломанские, бельгийские живописы писали, создавали такие небольшие веселые картины. Это картина Француза Верхейдена, бельгийского художника, называется Женщина с бутылкой вина, правда, датируется 19 веком, более поздний период. Служанка, наверное, она бутылку шампанский просто украла из погреба хозяев. Дверь коморки открыта, кого-то ждет, жениха или кавалера. Мы пойдемте, пожалуйста, далее. Пойдёмте. Проходите, пожалуйста. Вот это копии. Копии старинные. Ну, этим копием, так вот, каким-то даже 18 лет, 19 -е, из мрамора, уменьшенная вот копия, Венера Виловская, вот непонятно, Париж, Луври. Они тоже бесценны, но мы все же больше внимания уделяем экспонатов обвина. И вот таковым является Леши из дерева. Лешего из дерева, еще до Октябрьской революции, создал Сергей Тимофеевич Коненков, замечательный русский советский скульптор. Дерево, глаза из белого камня, рога костяные. А вот перед вами такая композиция Борьба кабана с басом. Создал стул, Баландин, более 80 лет назад из дерева, кабан, бар, стульки слоновые кости. Это копии. А вот впереди два жертвенника. Они, конечно, подлинные. О них я вам расскажу. Жертвенки из розы. Они были созданы в Японии или в конце... 18 века или первой 19 века. Ну, жертвенники и как украшение храмов. Раз жертвенники клали блюда, японцы шли, бросали монеты. Изображение японских самураев, короткий самурайские медики, павлины и это японская богиня у ног ее, дракон, дракон в Японии, символ мудрости. Все это из Эрмитажа. Из Эрмитажа к нам когда-то передали так, чтобы были четыре композиции из бронзы. Зима, весна, лето и осень, четыре изображения. Это вот в одной из стран Западной Европы в 19 веке создали. Зимой холодно. Весна, весенние цветы с дарит. Лето пора полевых работ, женщина в поле с помогает, колоски подает. Осень отмечает праздник урожая. Пойдемте, пожалуйста, сюда, наш выставочный зал. А здесь у нас выставка. Ее привезли из Абрамсова. Это шести с от Москвы, из музея-заповедника. Традиция Абрамсова сквозь века. Когда-то это была Дворянская усадьба. Ну, мы сначала посмотрим картины художников из Мироновой и Горшиной. Ну, конечно, здесь такой наиболее все-таки пользуется интересное декоративно-природное искусство. Это вот ваза, создана Анны Александры Филипповой. И здесь, в этой части зала, письма к дереву. Работу мастеров Топоркова. Вот. Вот это вот создал как Хальдюн. Это мастер из Вятского губернии сейчас в Кирковской области. еще в 1807 году. Дерево и колокольчик. колокольчик. Это. А это ковш Утица, мастера Ушанова. Это в 70-е годы. Чурпать, да? да, конечно. Ну, конечно, это для музея, для выставок. Ну, тут, вот, как говорится, порой слов не хватает, чтобы описать все это великолепие. Нам можно остаться потом еще поспать? Конечно, и... конечно, да, конечно. А. А потом, Мастер Леонов Юрий Петрович создал декоративный сосуд с лестницей на трубе и лежать. А, а вот, вот это наш земляк сделал, Степан Сергеевич Колесников. Он родился в городе Кизляре, Дагестанский город. После окончания школы он вот в Абрамсово тогда, в советское время, тогда был технику, там учили резьбы поддерживать по основу кости. Он закончил технику, в ну, стал преподавать, когда уже колледж был образован на базе техникум, он создал мазер Колесников. Вот какой шедевр просто работа Аришана Дроздовского, Стария Хайкова, январь месяц. Ну вот это вот дерево, мель, перерощенная мая. И вот объединение кого-то, семян на велосипеде, испаянса, работа Менса У нас вот в этом зале часто меняется экспозиция, но это у нас выставочный зал. Но, конечно, это все в основном для здесь их споюрданистанских художников, работа наших мастеров, скульпторов. Мы, наверное, пойдемте вниз, картины посмотрим наших кырганистанских художников, я так У нас сейчас здесь выставка Самуровки Дагестана. Работы непрофессиональных, но очень талантливых художников. наших. Пойдемте, вот, сначала а академия. Это да. вот чисто такая вот дагестанская тематика. Здесь и пейзажи, здесь и портреты. Это просто вынужденный художник, когда подан этот изобразил. Во-первых, два а как художник Сумгурок. Ну, сравнить его художник, только единственный что. У Шамиля были светлые, серые глаза, у него был кавказьевский тип, он был рыжеватый. Есть дагестанцы, осетины, чеченцы, ингуши, черные, карикари, кари, черные глаза, а есть колубые глаза, серые глаза, рыжеватые, светловолосые такие есть. Шамиля были рыжеватые, вот. а когда он стал стареть, борода седая, он был дыхан выкрашен глаза у него были светло-серые. Ну, в целом, конечно, это очень. Вот они, вот, видите, вот газыри. Вот как вот здесь вот так вот нашивали эти шутлячки туда вставляли сам газыр, там горов, патроны. Ну здесь у него газыри серебровый, так так это парадное, как что парадные. А на Саидов. Таких ну, он наивные. Можно художник прийти есть. Я могу сказать, что здесь фамилии художников. Это кто-то из Махачкалы, кто-то из Косадюнка, Агунского, Гниского района, Казбековский и так далее. Вот как умело художник и художник Магомедов использовал яркие краски. Причем что интересно, вот среди этих наших художников кто-то врач. Кто-то в сельском хозяйстве, кто-то там даже там, сварщиком был так, такой тоже. У нас скоро будет, будет байрам и в строго отведенных местах скоро будут резать, раздавать мясо людям. Конечно, правдивая. это все правдивая работа Сумбурва. Вот Хочу обратить внимание на это вот. Уголь Самарова из Левашинского района. Но это шалпуздак, это юг Дагестана. Там самая высокая точка в Европе. И вот такие скалы есть. Назвала Марсианский пейзаж. Как раз Анварсельевна изобразил Махмуда и это известнейший танцов Чеченских. Али Алиф это был пятикратный шпион мира по вольной борьбе Дагестанец. Мы ну, здесь такая вот тоже правдивая картина. Ромова. Все-таки эти боевики решили выйти из леса и оружие сожгли. Дети -то над ними смеются над паркетами и сошли. А вот работа Сундурова уже видно. Ой, извините, дагестанский тур. Вот я как раз помню, про рога вам расскажу. Да, рога да, аккуратно вспиливает, да, да. мозгу уже все удаляет, может, Ну, Я его художника Врач-терапевт, медицинский МВД, Эльмира Спасибо, женщина. <связываем> дагестанской художницы Натальи Константиновны Савельевой покой. Художница, она несколько лет назад была в Дербенте, как раз в жаркий летний день, и вот, подъезжая в Дербент, увидела это поле, там трава выгорела, и, тем не менее, овцы паслись, какие-то, будут корешки они все-таки находились из земли выкатывали, в дербентской Памятники, это памятник, это старое еще кладбище, памятники, памятник, это может быть несколько сотен лет. Здесь картина, картина «Разбородан». Вот, например, картина «Древо Это создала из Бабулужева, это табашнадская художество, это росла за культурами Дагестана. И вот в табашнадских районах, в селениях, растут такие деревья, которые 150-200 и больше лет. И вот из покойных веков, говорится, люди, когда летом нет дождя, а до для сельского это очень важно, приходят к этому дереву и начинают читать молитвы, просят, просят, просят да, это... и до сих пор сходится. Интересная картина Жанна Васильевна Калейского «Большая семья», написанная в 1976 году. Дело в том, что в конце 70-х годов эта картина называлась «Жители Черкея». Вот под таким названием эта картина не могла пойти на выставку. Почему? Черкесская гидроэлектростанция Огромная. Построили ее все 70-х годов. Конечно, было не время прогрессивное. Только, если получили еще в Атагестане и так далее. Но благодаря этому образовалась Черкесская водохранища. Огромная. И затопило, как минимум, два переселения мусульманских помощи. Конечно, людей предупреждали, с ними беседовали, людей переселили на более плодородные земли. И даже скажу, что потом, за счет плодородной земли, они даже лучше жили сами сельские люди. Вы ну, сами понимаете, что людям сообщили, что допустим, через месяц-другой ваше селение мусульманских общей могилы затопило. Ну, конечно, люди переселились, как говорится, «Дорогие да, насильство». Вот, если интересно, показано, что вот они уже, ну, уже окончают решение при, о переселении, и это, ну, даже закрывая глаза, ну так, чисто всего конечно, все маленький свой, чтобы кто-то не видел, как будут затапливать вода вот эти вот складбище, селения и так далее. Ну что ж, картина пробила, тролли, картина-картина. Патрета вот, «Солодный запад» Нашу пространную поэму создал Тимон Кобилов. Это известный дагестанский театральных художник Ибрагим Супьянов. Я вот еще вот об этом расскажу картину. Картина художника, могила, репетиция. Это сельские дети. Дело в том, что это как раз вот после войны, на своих впечатлениях. После войны, после войны дагестанских во всех школах, в том числе был была дана команда создавать хорошие кружки. Ну, петь по песни. И вот в отдалённых селениями. Собрали детей, которые умеют петь и сельские дети. Даже мальчик, мальчик, да, не тоже прибыл. Где-то там они в сарае репетируют. Учителя музыки, конечно, нет. Нашли девушку, которая немножко умеет играть на зубне. Ну, вроде бы хотели. Это же наша культура. Наша культура. Ну, я думаю, что хаджимурады представлять не надо. Помнится на слово Хаджимурат. А вот эту картину художника Дибирова я постараюсь расшифровать. Называется она «Эмиссар». Ну, он казалось бы, «Эмиссар, ананас, сильный яблок». Это вот как бы намек на того радикального мусульманина, который, может быть, из Сирии, там, из Куджи, то южной ананасы, в Кавказскую республику приезжает, и этих сельских юношей, глубоватых, недалеких, Зеленых начинают вербовать. Воюете в Сирии, может быть, на Украине воюете. Совершаете эти реакции, неверных. погибнете, но вы будете, ваши люди будут в раю. Вот такая вот картина с нами. Картина здесь сразу же да? А он вот, а так вот, вложился. Хотя бы всем прикоснулось на картину баракат. Ну, баракат это дословное достаток. Это, это там осталось в районе Юрдагестана. Эта женщина, скорее всего, ковровщаяся, так как относительно неплохо в Дом Большой Корова. Ковры они или стирали, или продавали будут. У нас здесь выставочный зал, здесь довольно часто меняется экспозиция. Здесь, конечно, картины разные, картины в особо наших дагестанских художников. Ну, мы, наверное, будем кончать экскурсию. Наша экспозиция вносит интернациональный характер, как вы заметили, картины русских художников, работы наших дагестанских мастеров, запаевропейских художников, декоративно-преходное искусство. Какие вопросы будут у вас? Ну, чисто практический вопрос. А вот есть ли такая, ну, скажем так, альбом или еще что-то, в котором представлены экспонаты этого музея? Вы знаете, вы, вы посмотрите, вот там на кассе, на кассе посмотрите, что-то там, конечно. Ну, еще вопросы? И, давай. Нет, да? спасибо вам. Ясно, спасибо. Хорошо, спасибо за внимание. Можете еще посмотреть. Хорошо.